Всем доброй ночи, с вами полуношник, и сегодня мы играем в геометрию Dash. Поехали! Стелла, ну я тут кое-что пошел, ну давайте начнем с самого легкого, ну я, хоть я его и прошел, ну думаю, без сохранения мы его пройдем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Угу. Mm -hmm. Без сохранения. Без <как> сохранения. <как> Сейчас с рукой так похожу, дорогуша. Заново, зря это стоит. Две руками. С другой Ой, пошел, пошел, пошел. прыжок жуж, не вижу. Вот ненавижу, когда сохранение так появляется. Прыгай, прыгай. Странно, как Пошел. Ну Давай. Я сейчас забыл на минутку, что я снимаю. Я не верю, это что это. у меня я пылес. Это... Спасибо. Пошел, пошел, пошел. Фак юбич, это не конец. Ну как можно было так.. Что Ааа! О каешьки, Может что-нибудь пройдем? Вот вот такого вот типа вот. Понятно? Да, а, прыгай, прыгай, давай. А. А, а, а, а. Опа, а, а. опа, опа, опа, опа, чап, блин! я забыл. я просто вот снимаю. Какой же я если я не ночью снимаю. Проснулся на полоножке, это ночью типа встал и у него же все наоборот. Хорошо, что чекпоинт поставил. Хорошо что. Что? Что? Слава! Слава! Слава! Слава! что происходит? Что происходит? Что мне делать? О! Я чёрт, чёрт, чёрт, Я ненавижу этот мир, над крымашками. О боже мой, о боже, я не понимаю, что происходит. а а Раз, два, раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, пошел. Так, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, да, Да, все, наконец-то наш мир. Блин, Я сказал сонова. Сонова. Блин, перестарался, перестарался. ой я, я, я, я, я, я, я. ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой какой же ты, сад. ты садово! Да, на, на, на новый. Друзья, пере... ну, Блин, если я выложу то... это, несложно. Ну, ну, ну просто переезжать надо, пацаны. Никто, блядь, не смотрит. Я не хотел это делать. Ну, ну, что? Было, было. Ну, просто... Санова, я могу разговаривать. Я в эту игру играю. А может просто поверх? А может просто по низу? А может просто по верху? А может просто по дизам? А может просто... А ну куда ты прешь, адикан? О, о, о! Блин. Сотая попыточка, сто первая, да, сто вторая. Да, да. Вот как, вот как, мы забыли. Резать вот эти шипы. Я же просто. Тут, тут, тут, ⁇ пта! Да! та Да! а а Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! это все зависит в телефоне СОНОВА! СОНОВА! О! ДА! Куда фиг прыгну? Сюда я не могу прикасаться! Я! Да! Да! Да! Да! да. А, я понял, уж прикольно, уж прикольно, Да. О, о, о. Я Ну, почему, то почему, лягушка, тебе что, тебе не жалко? Мне не жалко, я бесконечная. Саново, я ты, я ты, я тебя не пою. А, если б я так быстро убирал, я бы, я бы, я не знаю, я бы, я, я, я, я бы я блин! <смех>. <смех> <смех> ну если сейчас его где-то 250 попыток будет, то я выключу эту игру и закончу запуск. <смех> Ой, Санова. Вам <смех> это интересно смотреть. Я думаю, нет. Что... А может и да? Ты что думаешь? Я Да, фэк ю О, о! Блин! Да! Да, да, да! Да, да! Да, Я пёрнул? Что? Да вы издеваетесь! Там чекпоинт был! Там чекпоинт был! Да, вот он, детка! Да, да! блин да! чекпоинт да спасибо родной да да, да, да. прыгай лох прыгай до да, 525 ох ты ж блин сколько у меня мало попыток осталось вот тогда я прошу а -а -а! Понял, сри, сри, да. Пацаны, а, я это пришёл, я это прошел. Бое, ёпта. Ну, я думаю, надо, на этим надо, на этим надо заканчивать, да? А. Сейчас, смотри, Сейчас. Не, не, не. Я, я могу качать карты на эту игру. Так что, друзья, скидывайте свои карты в интернет или в ВК. Я не знаю, я как-то буду качать. Ну, ВК, скорее всего, в группу. Наверное, ссылочка на группу в описании будет. Да, наверное, в описании. Всем спасибо, что смотрели. Для вас играл и комментировал... Полуношник. Как смешно если вы впервые на канале подписывайтесь ставьте лайки я друзья вас с вами был полунотик Всем удачи всем пока